всем привет повод такой махнул моторчик поменял моторчик свой продал mercury 3.5 так такник и взял вот такой вот nissan marine пятерочка двухтактная достаточно свежий моторчик Вопрос, почему? Ну, вот в последнее время как-то мне больше нравятся двухтактники. Вот в последнее время какой-то вот откат, что нравятся двухтактники. Они как-то проще, надежнее, немножечко эффективнее, не такие требовательные к перевозке. Вот, Ну и здесь побольше функций у этого мотора. У него есть мелководный режим. Нормальный. Есть реверс. Что еще? Выхлоп через винт у этого винта. У этого мотора. Есть отдельный бак выносной. Подключается. Не нужно заправлять на ходу. Вот. А по весу и по цене этот мотор не сильно то больше, чем та трешечка. Поэтому выбор очевиден. Я думал сначала Ямахи тройки, но все-таки передумал. Вот, приехали на испытание мотора. Приехали в Кокшайск. Тут, кстати, такое место, если проехать дальше пляжа. Тут прямо вот кругом палатки, палатки, палатки, мечок. И люди так обустраиваются здесь. Обитают. Здесь вполне можно приехать даже на пару дней, наверное. Ну, сегодня у нас разведка, Это не как полу остров, тут с обеих сторон вода. Там тоже вода, не здесь рыбу ловит. В общем, интересное место. Сейчас будем собираться. Сейчас будем собираться и тестировать мотор. Вот, встанавливался. Дать мы не можем что Надо подождать. Ну, первый запуск. Не знаю, насколько здесь надежно что-то подкапывается. Зрака. Смотри, а то... недолго, потому что жарко, водичка бежит и бежит. недолго потому что вот ато и жара и хотя вроде бы от воды немножко охлаждает но все равно жарище вот, вот, теком спокойная можем попробовать дать 20. В общем, ничего не так пока нравится. Пока нравится, дальше посмотрим. О, что я хочу сказать? Приятный моторчик. Работает хорошо. Вот так. к базе. Донки я точно колесировал, конечно, с этим мотором прям легко. Но это не плоскодонка. Но тем не менее мотор нравится. Мне нравится, мне нравится. Работает он мягче, чем четырехтактный. Я бы даже сказал, он не громко, я ожидал громче, что он будет работать. Все говорили, что он шумные моторы, эти пятерки. Да нет, я бы не сказал. Не сказал, что он сильно шумный.